Всем привет! С вами доктор Вася. Это бой на т 62 обновление 0.94, карта Ретчер. Мы находимся на нижней респе И я стою на свою любимую позицию. Пока вот я ее. Вот. А тут начинаем накидывать плюси. Сейсиса 62. Кидаем. А, И Его поджигают, аж он потушился, правда, но ничего страшного смотрим дальше ничего интересного не происходит я вам покажу самые интересные моменты здесь пока стоим ждем вот объект 140-го. мы вс вскоре убьем есть с этим пачата да. стреляем 517 остается 1000 1000, ну с чем-то оставалось. Сейчас 729 хп остается. 481. И я стреляю, снимаю хп и добирает его АМХ, А АС-48. Ну, Подводит меня прицел я промайсируюсь. Вот нам пролетает плюха от Т-54. Перемотаем сейчас. Покажу на плюх от С4 конечно это хуже уже но ничего страшного так теперь самое интересное следим за танком мы едем подсветили и вот на обед это не то что мы его убьем последний плюс мы его добираем точнее добираем так будет правильно на светку вот осветили, ваще. Хотя он может быть черный, но тут одна вещь. Мы получаем плюху в затылок от Т54. Смотрим, что будет дальше. А дальше танк Т49. Мы выкатываемся и прям в передний каток получаем плюху. Он начинает выезжать мы засветились и прям в передний каток угух и повредили нам легко. мы отремонтировались отъезжаем назад просто так мы конечно же не оставим поедем наказывать наших героев и едем и вот он 32 урона он промахивается ну и с ним все покончено и вот у нас 64-й нашего аемница. Я поставил его на кучу, думал, он не сможет его убить. Но смотрите, какая еще вещь. Какой рикошет. Как красиво он прошел-то. Русская сталь не такое вытворяет. И69. Вот мы не и мы знаем, где теперь находится вафля и Т69. Включаем реалистичный режим. Начинаем накидывать. Приезжаем и забираем. Думаю, это было красиво. Ну а вот теперь здесь.. Мы видим только танки И сможете ли вы узнать Где находит танк Вот правильно, вот он Мы промахиваемся, но он нас не видит Это 101 И пробиваем его наконец. Он нас заметил Какая незадача и, заб и забирают в вот он, ставит, мы стреляем и его забегаем. Всем спасибо за просмотр. С вами был Доктор Вася. До новых встреч. Пока-пока.